Всем привет друзья, с вами как всегда Магивара И сегодня нам выходят подарочки от Supercell Один мегаящик А также нам выдают 3 гема За выполнение задания играть снова Два раза подряд, так что обязательно приступаем Открываем маленький ящик бесплатных Наград, акций дня, также выходит Новый скин, Финосиска ПМ Это очень крутой скин, я бы хотел его купить Но у меня не хватает гемов, даже набрал пас Пока что, ну в общем Пока что здесь ничего нового, кроме мегаящика Так что давайте сразу же полетели открывать И первый мегаящик Полетели. И... Опа! <смех> Видите? Это работает. Это работает. Это бесплатный ящик, который нам приносит 9 целых вкладок. Посмотрите. Гриф. И две мигающие. Это что-то и выпадет. Это первый, гри... Это первый гаджет на бас. И второй гаджет на грифа. Так как у меня нету бойцов, которых можно выбить, я выбиваю гаджеты. Это последний гаджет, который у меня на аккаунте есть. Вот, сейчас покажу. М -м -м, держим мой бас. Сейчас надо... Так сделать Вот он, бас сверху был Бас, вот, все, теперь два гаджета У него есть Фловенький такой стоит пока что, ну, 10 уровня И вот и нагрева. ну все, полетели к следующему Аккаунту, видос коротенький Получается просто потому что Ну, потому что Мне так нравится, короче говоря Не люблю длинные, это Долго занимает времени, короче Вот а здесь прям так коротенько открываем мегаящики. И это у нас второй мегаящик, 7 предметов. И здесь опять же ничего не падает. Очень жаль, конечно, но переходим к следующему. И следующий аккаунт. Вот. Третий уже аккаунт. 3 мегаящика пока что сейчас мы будем открывать. И полетели. И у нас 5 предметов. Пока что что-то не везет. Так, следующий, четвертый аккаунт. И что же нам выпадет? 7 предметов, но, но что-то не... не выпадает. Жаль. Гирс все испортил. И, ребятки, последний аккаунт на сегодня. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы нам выпало что-то. И 5 предметов. Ну, ничего страшного. С кем не бывает. Ну что ж, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки. И всем пока.